Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Меня зовут Мухаммад. Меня часто спрашивают заказчики по окончанию моей работы, когда мы с ними разработали уже планировку для их будущего дома, какой фундамент не выбрать. И зачастую я говорю им, что нет универсального фундамента. Каждый фундамент разрабатывается исключительно под ваш грунт, под ваш дом. Соответственно, заказчик берет, идет в интернет, смотрит, какие типы фундаментов есть, выбирает, какой он по карману и делает его. И в результате того он получает много ошибок а иногда и фатальных сегодня я вам порекомендую один из видов фундаментов на которые нужно обратить внимание если вы собрались строить либо сами либо плохой квалифицированной силы рабочих чтобы не допустить много ошибок поехали и сегодня я вам расскажу про такой тип фундаментов, как мелкозаглубленный фундамент в паре с полами по грунту. Почему именно так? Потому что неопытный строитель, сама застройщик может допустить очень много ошибок на этапе разводки коммуникации. Это канализация, водопровод, отопление. Я вам предлагаю сделать мелкозаглубный фундамент, поставить на него сразу же стены, поставить крышу. В итоге у вас получается теплый контур. В котором вы спокойно можете без спешки, без того, что вас будут беспокоить какие-то дожди и осадки, сделать подготовку под коммуникации, сделать э, сухую стяжку, развести все коммуникации до сантиметра. Здесь вы уже не ошибетесь и максимально точно все сделаете без ошибок. Такой вариант я предлагаю, у кого очень мало опыта, поэтому этот фундамент защищен максимально от ошибок. Мелкозагрубленный фундамент это самый распространенный фундамент, который применяется в малоэтажном строительстве. Полы по грунту очень самый простой пирог. Делается выравнивая грунта, засыпается какой-то песочек, чтобы максимально заполнить все неровности. Стелется гидроизоляция, дальше укладывается сетка. Сетка больше служит роли для удобства монтажа трубок теплого пола. Также еще одним лайфхаком, посмотрите, возможно, чем вы будете покупать вот эту вот сетку 3 мм толщиной, можете купить шестерку, арматуру, монтаж будет дольше, но, однако, мощность в два раза больше будет, а цена будет одна и та же, то есть сравните цены сетки, кладочные в основном ее берут, и либо арматуры шестерки, мощность будет намного лучше. Используем мы э, трубки красные, вот сейчас вы видите их на экране, стоимость их примерно 30-35 рублей за погонный метр. На один квадратный метр примерно уходит 5 погонных метров такой трубки. Она очень дешевая, доступная, у нас уже эксплуатируется в некоторых домах уже больше 5 лет, никаких проблем с этими трубками нету. Ну, соответственно, дальше вы заказываете полусухую стяжку, вам делают все это за один день и вы наслаждаетесь уже ровной поверхностью, не требующей выравнивания и готовой для отделки финишным покрытием. Вот такой вот вариант я предлагаю всем заказчикам, которые сделали со мной планировку и которые у меня спрашивают про то, какой фундамент им выбрать. Но ну, а сейчас я вам расскажу еще о дополнительные плюсы при выборе такой вот технологии. Один из плюсов это то, что его могут сделать любые рабочие, которые есть настройки потому что это самый распространенный фундамент две арматуры в середине две вверху две внизу либо 3 3 3 в итоге заливает делается опалука и заливается фундамент вот вам мелко заглубный фундамент следующий плюс это экономия на бетоне в отличие от Полно заглубленной ленты, которая заглубляется на глубину промерзания, еще и ниже, там 1,82 метра, соответственно, у вас экономия бетона минимум в 2 раза, а то и в 3. Также мелкозаглубленный фундамент подходит для каменных домов. В России у нас очень распространены каменные дома, потому что они проверены временем. Ну и также плюс, который я вам уже рассказал, это максимальная точность разводки всех коммуникаций в вашем доме. То есть с таким фундаментом вы не ошибетесь. Также еще одним плюсом является то, что самозастройщик, если у вас затягивается эта стройка на значительное время, то у вас есть вариант что-то изменить, поменять до того, как вы сделаете стяжку вот эту Может вам нужен дополнительный санузел, может вы сидели зимой, например, пока ничего не делали, в интернете смотрели красивые картинки, вам захотелось какой-то дополнительный санузел, туалет построить в вашем доме, вот у вас есть возможность это, однако с плитой, у ШП там монолитной плитой у вас такой возможности уже не будет. Но если даже вы сможете это сделать, то это будут очень большие трудозатраты и потери. Также полусухая стяжка, она заливается примерно где-то 6-7 сантиметров толщиной. Если бы вы заливали плиту, то у вас было бы там минимум 10 сантиметров бетона, где у вас будет просто пол. Там 10-15, а то и 20 сантиметров. И представляете, если у вас будет туда интегрирован вот этот вот теплый пол, сколько он будет у вас прогреваться. С полусухой стяжкой 6-7 сантиметров это очень эффективно, так как максимально быстро прогревается у вас сама стяжка. И после этого уже начинает отдавать все тепло в ваше помещение. Соответственно, если вы выбираете заглубленный фундамент, то вам марочность бетона можно выбрать намного меньше, там, М200, М250, в отличие от монолитных плит, когда там марочность бетона начинается минимум 300-350 марки. Часто вижу то, что некоторые делают фундамент мелкозаглубленный и ставят на него плиты перекрытия и дальше делают опять тот же самый пирог. Я не понимаю, зачем это делается. Может, вы преследуете какие-то конструкционные особенности вашего дома, но если вы строите простой дом, где у вас нету роли вот этих вот плит перекрытия, зачем вам делать вот эту вот двойную работу? Во-первых, плиты перекрытия стоят сколько дорого. Во-вторых, монтаж и сколько стоят дорого. В-третьих, вы не сможете их смонтировать по той технологии, которую вам сказал. Соответственно, вам сначала нужно поставить фундамент, сделать плиты перекрытия, а потом уже только гнать стены. Если бы я сейчас бы закончил видео и не сказал бы про минусы данного варианта, конечно, это было бы нечестно. Однако и у него, у этого варианта есть тоже определенные нюансы и минусы. Может быть, это не минусы, но э, трудозатраты на уст данного фундамента самое первое то что это конечно же опалубка в отличие от монолитной плиты когда вам достаточно просто 4 доски сколотить между собой сделать такой короб и у вас опалубка готова там практически за полчаса это можно сделать в мелко фундаменте вам придется да повозиться с опалубкой во вторых она стоит тоже денег каких то выставить ровно опалубку сделать чтобы она не разъехалась не разорвал ее при заливке бетона но это строительный процесс от него уже не уйти ну и самый главный минус данного фундамента и очень важный этот фундамент подойдет недалеко каждому самозастройщику для его участка потому что нету универсальных фундаментов которые можно построить на любом участке с любой геологии выбирайте фундамент под свои грунты под свой дом если не хотите проблем в будущем поэтому друзья с вами был доступный дом если вам было полезно видео обязательно ставьте лайк комментируйте поделитесь своим опытом в комментариях напишите какие темы вам еще интересны чтобы я вам рассказал ну а с вами был доступный дом подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве всем пока